Собрались американец, француз и кавказец, и давай между собой спорить. Американец говорит, да у меня столько было женщин, сколько листьев на дереве. Француз такой, да у меня столько было, сколько звезд на небе. Кавказец, так недолго думая, говорит, манка крупа, знаете, семь мешков. Всем приветики, как дела, как настроение, как погода. У нас зима настоящая, честно. Сейчас немножко расскажу вкратце о кнопочке спонсировать. Большое количество ко мне подписчиков обращается. Кнопочка это находится на моем канале, прямо на главной странице. Подписаться и прям тут же спонсировать. Даже в мобильной версии все это видно. Заходите туда, выбираете любую категорию. Именно там сейчас пока никого нет. То есть, да, многие боятся, не хотят. Ничего там сложного, честно, нету Именно там, именно там я буду выкладывать прикольные, классные и креативные видео. Видео будут с перчиком. Именно там, именно там для спонсоров, будут выкладываться такие видео. Поэтому все, кто хочет быть моим спонсором, заходите туда. Как только появится первый спонсор, я начну выкладывать именно там такие видео. Поэтому все, кто желает, пожалуйста. Всем хорошего вечера и прекрасного настроения.